Всем здравствуйте! Только что завершила запись своего курса по колоде Таро Райдера Уэйта. И хочу вам его проанонсировать. Ну, во-первых, моя болезнь ковида привела к тому, что я поняла для себя, что учительство это не мое. Да, что где-то мне уже не хватает терпения, где-то мне уже неинтересно заниматься учительством да обучать. Причем, в принципе, при индивидуальном обучении, как у меня было раньше, мне приходилось ну, чисто с теоретической точки зрения, рассказывать примерно одно и то же, да, это в какой-то степени забирало у меня ресурсы, но, с другой стороны, индивидуальная работа она, кроме того, что она помогла мне познакомиться с очень интересными учениками, очень интересными людьми. В индивидуальном обучении была проработка очень многих сценариев непосредственно самих учеников. То есть там, помимо обучения Таро, шла еще и работа с психологической, да, как тренинг больше. Вот. Но сейчас уже такой функции не будет доступна, а будет только непосредственно Таро в чистой ее воде. В этом... В чистом ее формате. Почему-то вода, не знаю. Скорее всего, тает снег. Ой, я слышу, капает вода. Что я хочу проанонсировать вам в этом ролике? Во-первых, пригласить, да, приобрести этот курс. Курс Патарон. Из чего он состоит? Этот курс состоит из трех блоков. да Я отдельно записала блок про Великие Арканы в виде видеороликов. Великие, в блоке про Великие Арканы он делится на две части. Одна часть по Великим Арканам – это часовые ролики, где я непосредственно рассказываю про глифы. Глифы – это символы, изображенные на Таро, что значит каждый символ. Вот Очень подробно все про это рассказываем. Вторая часть видеороликов – она как раз-таки связано с ключевыми словами, где я по тем же арканам, уже не объясняя, это отдельные ролики, не объясняя символику, говорю, что вот этот аркан, поэтому аркан у нас проходит вот такие ключевые слова в прямом положении и в перевернутом положении. А это отдельные ролики. Исходя из этих ключевых слов, вы сможете трактовать для себя арканы. Такие видеоформаты у меня есть только для великих арканов. Это один блок. Второй блок это фигурные арканы и цифровые. Их я записала. Внимание, в аудиоформате не в видео, а аудио. Почему? Потому что они, как правило, ситуативные, в них нету столько много информации, сколько в Великих Арканах, и их можно будет прослушивать в аудио формате. И третий блок моего курса – это практика раскладов. В нем также есть, ну, если так можно будет разделить, три части. Одна часть – где я записала тоже в видеоформате, всю третья часть тоже в видеоформате, то есть первая и третья в видеоформате, вторая в аудио, где я записала расклад, в каком духовном уроке вы застряли. Я его рассматриваю по великим арканам, то есть я делаю расклад, я объясняю, что значит карта, как, как задавать вопросы, что и как, то есть вы видите это наглядно. Вторая часть практики раскладов с одной из моих учениц, где она делает расклад, а я поясняю, что и как, на основе ключевых слов. То есть те ключевые слова, которые вы изучаете непосредственно на курсе, как используя их, можно сделать расклад. И э, третья, так скажем, подчасть с другой ученицы, где мы, э, с Тани, где мы, делаем расклад на основе интуитивной считки, то, чему я обучала при индивидуальном обучении. Конечно же, там было проще да, интуитивную считку практиковать, потому что есть моя обратная связь, у вас такой возможности не будет, но... Это не означает, что вы не должны будете познать интуитивную считку. Я все равно ее тоже даю и объясняю, что и как. То есть вы там можете краски посмотреть. Поэтому в практике раскладов у нас есть три группы, да, так скажем, раскладов. А плюс ко всему есть папки с дополнительной информацией по великим арканам, по цветам, про болезни, в общем, кучу-кучу всего еще в письменном виде. То есть, папка с дополнительной информацией в Google документах, где можно будет это тоже все прочитать. Теперь, если вам понятно про то, как я разделила курс на три блока, я могу сказать следующее. Общая стоимость курса видеозаписи 10 500. Но меня попросили продавать этот курс по частям, если вы захотите. Потому что ну, если нет общей суммы, сложно, трудно, по частям. Что это значит? Вы можете отдельно приобрести каждый блок. Отдельно можете приобрести курс по, блок по Великим Арканам. То есть я не хочу изучать малые арканы, я их и так знаю, я просто хочу блог по великим арканам. Мне это важно. Видеоуроки по великим арканам, ключевые слова, глифы, все так, в таком формате. Окей, у вас есть это возможно. Это одна цена. Сейчас я уже не помню, но это, по-моему, в районе трех с половиной тысяч, что ли. Не помню второй блок отдельно ⁇ это фигурные арканы цифровые в аудиоформате. То есть я не хочу про великие, я и так понимаю, я хочу только фигурные и цифровые. Аудиоформат, пожалуйста, вам в помощь можете отдельно этот блок приобрести. Кто-то скажет, я не хочу ни великие, ни фигурные, ни цифровые, мне не интересно, мне важна только практика, дай мне практику, я хочу посмотреть, как мне практиковать. Как мне делать расклады? Окей, есть такая возможность приобрести отдельно практику э, раскладов. Стоимость э, курса э, в целом либо по частям я сейчас не помню э, суммы, но вы, если смотрите этот ролик, в описании есть ссылка, которая называется "Мои услуги". Нажимаете на нее переходите на документ в новом окне сначала будет про консультацию прокрутить чуть вниз и следующим пунктом после консультации будет как раз курс по райдеру там все цены написаны я надеюсь я все доступно объяснила по возможности все кто хотел прийти ко мне на обучение но не успел, либо не было денег либо ну, я не знаю какие причины разные думал нужно или не нужно сейчас у вас есть возможность изучать все индивидуально самостоятельно я не закрываю доступ к курсам, если вы его приобрели значит это ваше право вы можете в любой момент у вас есть доступ зайти посмотреть пересмотреть там неважно через месяц через два вас никто не подгоняет поскольку видеоролики все они э, записаны на YouTube, у вас есть э, возможность в комментариях задавать вопросы. Я, конечно же, их увижу и вам отвечу. Поэтому не пугайтесь, что нету э, моей прямой обратной связи, да, что как на обучение, э, когда есть тот, кто передает знания, можно ему задать вопрос. У вас тоже есть такая возможность, э, если вы что-то посмотрели, что-то непонятно в комментариях, к тому ролику, который вы смотрите, да, задать вопрос, я увижу этот комментарий, обязательно вам отвечу, так что не переживайте, обратная связь у вас тоже будет. И если вы хотели прийти на индивидуальное, сразу скажу, я больше индивидуально обучать никого не буду. Самая главная причина, во-первых, потому что я устала, а во-вторых, потому что мне уже неинтересно, я уже это переросла, и чтобы мои знания просто ну, не остались никому не нужными, меня попросили записать курс. То есть изначально я вообще не планировала записывать курс, но это была просьба некоторых девочек, которые не могли оплатить индивидуальное обучение, попросили, чтобы я записала курс. Я выполняю просьбу, курс записан, можете его приобретать. Еще раз скажу, хотите по блокам, по частям, хотите все сразу варианты всегда стараюсь делать все доступно и по цене и по качеству чтобы вы понимали только про великие арканы значит в видео формате там по-моему 12 и еще 10 ну вот врать не буду но минимум 20 часов видео да ну да, должно быть, либо 16, 17, если не 20, но вот столько часов видео, информация это только по Великим Арканам. Чтобы вы понимали, я всегда, если я даю, передаю какие-то знания, я всегда даю большой объем, я всегда даю много информации. Ценные информации, которые, скорее всего, на... Обучения такого формата не даются. Почему? Потому что, как правило, даются исключительно просто ключевые слова, которые мы используем, например, как это ключевое слово, можно использовать в прогностике, да, либо там в раскладах на отношения. Я такой не даю, я даю просто ключевые слова, информацию, откуда она берется. А дальше все в контексте. Вы самостоятельно обучаетесь понимать, какое ключевое слово, где нужно использовать. Для этого я и рассказывала, как я считываю интуитивно. То есть такой формат тоже. Не только голову включать, но и свою интуицию. Вот такой ролик получился. Анонс курса по колоде Таро Райдера Уэйта. Кому интересно, пишите мне на почту, либо переходите по ссылке описания моих услуг, заодно посмотрите, какие у меня услуги есть, сколько это все стоит, и в самом конце документа есть почта. Пишите на почту. Запрос, рада буду с вами поделиться курсом. Удачи вам! Пока-пока!